Всем привет! Я Фоминка Анна, врач-психиатр. Третий год нахожусь в декрете и волей-неволей общаюсь с другими мамашами на площадке и вникаю в их жизненные проблемы и трудности. Итак, от одной из своих знакомых я узнала о том, что они, несмотря на то, что имеют возможность купить квартиру, почему-то ее снимают. Я никак не могла понять, почему. Конечно, в силу своей профессии я склонна подозревать людей в сумасшествии, но в данном случае у меня пазл не складывался, потому что я знаю, что ее муж очень бережливый умный человек, и однажды вскользь она упомянула о том, что ее муж занимается инвестированием, и тут я поняла, где зарыта собака, но мне всегда казалось, что, чтобы заниматься инвестированием, надо обладать большим капиталом. Лично я планировала этим заняться, в том случае, если выиграю лотерею. Но они такие же простые, обычные люди с небольшим капиталом, как и моя семья. Тут я поняла, что мне не хватает знаний, и надо как-то расширить свои знания в этой области». Я подумала даже пойти получить второе высшее образование, но это достаточно кардинальный шаг. И сперва я решила изучить доступные для себя поверхностные знания, материалы. Начала читать различные статьи в интернете, просматривать ролики в ютубе, подписалась на всевозможные бесплатные курсы по инвестированию, одним из которых оказался курс Максима Петрова. И на данном этапе мне понравилось, по крайней мере, то, что его речь была очень грамотной, в отличие от остальных ведущих. Помимо этого, сразу было понятно, что у Максима не только книжные знания, но и длительный глубокий опыт, что подкупила, я решилась пойти на его платный курс. В котором я наконец-то для себя узнала и нашла ответы на вопросы, почему действительно инвестировать гораздо выгоднее, чем относить те же деньги, например, в банк, выплачивая ипотеку. И о том, что оказывается, инвестировать можно обычным людям с небольшим капиталом. Это невероятно просто перевернуло мои взгляды, расширило горизонт, и теперь хочется узнавать в этой области больше. Поэтому я рекомендую курс Максима Петрова всем, кто хочет прокачать свои мозги и заботиться о своем здоровье.